Мне нужна девушка не для отношений, а для того, чтобы она помогла мне сдать экзамен. Настя. Ты примешь эту шпаргалку? Да. Даша. Ты примешь эту шпрогалку? Сеня. Можно да? да? Юля, ты примешь эту шпрагалку? Конечно. Ну и ладно. Я, собственно, не сильно это расстроилась. Я девушка красивая, умная. Найду другого, кого смогу подготовить. Я ничего не потеряла.